Здравствуйте, извините немножко техническая у меня ошибка. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Татьяна Мартенс. Сегодня двенадцатое апреля две тысячи двадцать второго лета памятная дата, посвященная выходу первого человека в космос, День космонавтики, с чем я вас сердечно поздравляю. Вы знаете, сегодня, когда я готовилась к прямому эфиру, перечитывала воспоминания Юрия Алексеевича Гагарина и наших космонавтов о том памятном дне, 12 апреля 1961 года, когда происходило действительно это эпохальное событие первый полет вокруг Земли. И воспоминания Юрия Алексеевича Гагарина, воспоминания наших космонавтов, они складывались практически поминутно. Описывались события, происходящие каждую минуту, каждый час. И чем дольше, и чем больше я читала и погружалась в этот поток, пришло ощущение, что тот день, это было не просто эпохальное событие, которое вывело наше человечество в космическую эру. В тот день совершилась мистерия. Мистерия, в которой участвовал Юрий Гагарин совместно с высшими силами. И эта мистерия записалась в хрониках вечности, в хрониках нашей Земли. Почему я так говорю? Вот если задать вам вопрос, что такое мистерия, наверняка у каждого из нас возникнут свои ассоциации. Но большинство, наверное, скажет, что это связано с религиозными обрядами, с церемониями, может быть, с театральными действиями. Для меня мистерия прежде всего разворачивается, суть этого слова разворачивается через два слова. Первое – это священное действие, это максимально концентрированное, максимально осознанное состояние, в котором совершается действие с высшим намерением в потоке и благословении высших сил. И второе слово ⁇ это посвящение, это максимальное чувствование, максимальное проживание энергии моменты здесь-сейчас, момента настоящего. И пропускание этого момента через свое тело, потоков энергии настоящих через свое тело. Хочется немножко, наверное, отвлечься и рассказать о той мистерии, в которой мы недавно, наша группа из Наполя участвовала. И это, наверное, будет таким наглядным примером, что значит мистерия. Недавно, 9 апреля. Мы посетили главный храм вооруженных сил в парке «Патриот», что под Кубинкой. Этот храм открылся, вообще этот комплекс открылся в 2020-м И надо сказать, что само место, геометрия этого места, она очень мистериальна. И вокруг храма находится, тоже не побоюсь этого слова, мистериальный музей который называется дорогой памяти. В чем суть этого музея? на протяжении всей галереи и залов а их 26 по ходу движения с левой стороны идет хрона лента событий великой отечественной войны. и проходя по залам каждый шаг это каждый день войны. В этой хроноленте записано и рассказано все события войны от первого до последнего дня. И когда идешь по музею, ощущение, что ты полностью являешься участником этих событий. Мы вроде шли в Яве физически, делали шаг, но при этом было полное ощущение, что вместе с нами находятся все наши предки, наши деды и прадеды. И они идут вместе с нами от начала войны к победе. Это была э, действительно истинная мистерия в моменте здесь и сейчас, э, когда мы каждым шагом шли, утверждали и разворачивали победу человечества над фашизмом. Мы сделали всего 1418 шагов, а именно столько дней длилась Великая Отечественная война. И казалось бы, это немного, но на самом деле это было очень непросто. Если задуматься, что испытывали наши деды в тот момент, то мне даже сложно это передать. Но они сражались за Родину, они сражались за отчизну это была священная война и поэтому мы победили 1418 шагов а что сделал Гагарин а, вернее сказать что за мистерия разворачивалась через э, Юрия Алексеевича Гагарина с поддержкой высших сил на землю любая мистерия она не случайна она происходит она рождается в моменте здесь сейчас и происходит в потоке. Потом собираются знаки. Знаки выплетаются в общую картину. И всегда это поражает воображение. И возникает прям истинное восхищение, как все не случайно. 108 минут. Злился первый полет. Человека вокруг Земли. 108 минут удивительная цифра в нумерологии 108 является священным числом числом совершенства числом которое отображает цельность бытия можно привести несколько примеров того где число 108 участвует в нашей жизни ну например из астрономии да? расстояние от земли до солнца составляет 108 диаметров Солнца, эквивалентно 108 диаметрам Солнца. Скорость вращения Земли вокруг Солнца примерно 108 тысяч километров. Сам диаметр Солнца в 108 раз больше диаметра Земли. Расстояние от Земли до Луны эквивалентно расстоянию 108 диаметров Луны. 108 лет длится цикл лунных затмений. Это только из астрономии. Например, математика возьмем. Да? Внутренний угол правильного треуголь... пятиугольника составляет 108 градусов. Что соответствует канонам золотого сечения. Вы помните, что золотое сечение оно присутствует во всех, на всех планах нашей жизни. Да? Начиная от формы размеров нашего тела, от, от размеров внутренних органов. Этот угол участвует и присутствует и в молекулах ДНК. Золотое сечение участвует в растительном и животном мире, в звездных системах, галактиках. 108 энергетических точек есть в теле человека, который отвечает за нашу взаимосвязь, связь физического тела с нашими тонкими оболочками. Они хорошо знают глорефлексотерапевты, и массажисты. Именно взаимодействие и активизация этих точек позволяет простроить и наладить работу всей структуры наших тонких тел, физического тела вместе, то есть всю матрешку нашу. 108 меридианов и энергетических каналов, сближаясь, соединяясь вместе, создают сердечную чакру. В буддийских летописях говорят, что... 108 качеств присущи человеку, причем из них 36 качеств относятся к прошлому, 36 качеств относятся к настоящему и 36 качеств относятся к будущему. В хатха-йоге присутствует 108 лечебных асан, а также 108 приветствий солнца, так называемых э, суринамаскар. 108 бусин. Находится в четках буддистских монахах, ну и во многих, я знаю, что у многих старцах, монастырях, православных монастырях тоже четкие имеет 108 узелков. Говорят, что информация, особенно информация благостная для души, а именно молитва, мантры, повторенная 108 раз, глубоко входит в нашу память и позволяет нам жить в божественном потоке, то есть жизнь как медитация, жизнь как служение. Ну и, наверное, главное то, что 108 – это число богов в русско-борейском пантеоне, а именно с потоками этих богов наша группа Яснополия уже давно работает, взаимодействует, изучает. И... А вот сейчас, когда я читала именно о Юрии Алексеевиче Гагарине, и причем еще раз напоминание о том, что он совершил полет за 108 минут, пришло четкое понимание, устойчивое понимание, что именно Юрий Алексеевич Гагарин первый, облетя Землю вокруг за 108 минут, первый взаимодействовал с высшими силами, с потоками высших сил, и провел их через себя. На Землю. Трудно представить, чтобы это был кто-либо другой. Как я уже говорила, любая мистерия она собирается не случайно, и потом, по множеству знаков, мы понимаем весь рисунок мистерии. Начнем с того, что это было 12 апреля 1961 лет 12 апреля, 12 число богини Тани в русско-барейском русско А Таня. Это богиня астральных путей. Она переводится как идущая по стопам предков. Интересно, что до сегодня ни один космический корабль, ни один спутник не выходит за орбиту Земли, если на нем не написано имя богини Тани. То есть именно она дает возможность пройти легко, выполнить задачу и благословляет и оберегает. Наших космонавтов и наши корабли. Апрель четвертый месяц. Это богиня Яви. Если сложить а, сумму цифр в году 1800, о, 1961 -го лето, а в сумме число 8 Кострома Вечность. Соответственно, сама дата первого полета человека в космос а, символизировала открытие пути человечества и связи его со звездными предками. И это событие э, имеет долговременную развертку в яве Земли и занесено в хронике Вечности. Юрий Гагарин, как главный э, участник мистерии, главный проводник, тоже не случайен. Э, помимо того, что очень светлый человек, вы все прекрасно помните его лучающуюся светло открытую широкую добрую улыбку его прекрасные светлые глаза Юрий имя если его написать латиницей то слышится Урий Ур свет то есть светоносный живой сам как солнышко и Гагарин Га Га долгое движение кра к свету то есть светоносный устремленный выс устремленный кра это имя главного участника. Он вылетел на нашу орбиту Земли на корабле «Восток-1». «Восток» — это направление Мирославия, пантеония русская Бориска. И один – это число мира прави. И собрав вот эти пазлы, хочется действительно прямо сказать, что Юрий Гагарин не просто открыл космическую эру для человечества. Но он провел мистерию. Он открыл славоправный поток на Землю, который обережным куполом окружает нашу Матушку Землю. Но именно благодаря человеку, руками и ногами человеческими, через Юрия Гагарина, потоки наших предков, потоки наших богов всегда присутствуют с нами. А вот в своих дневниках после полета Юрий Гагарин, вспоминая, что он чувствовал, что он ощущал, находясь на орбите Земли, он записал так. «Облетев Землю на корабле спутники, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее». Удивительные слова. Пусть эти слова для нас будут как благословение, как напутствие, как руководство к действию. И присутствует истинная сердечная благодарность за то, что сейчас мы можем вспомнить и прожить, привести через себя ту мистерию, которую провел Юрий Алексеевич Гагарин. Она всегда с нами. Мы связаны с богами, с нашими с нашими предками. И это дает нам силу. Мы всегда под защитой. И важно помнить об этом. Важно быть благодарным. Что касается сегодняшнего дня, качество момента сегодняшнего дня, хочется еще добавить, что сегодня 12 апреля 2022 года с астрологической точки зрения мы являемся тоже участниками эпохального события. Сегодня состоялось соединение двух планет, энергетически близких по воздействию, соединение Юпитера с Нептуном в их обители, то есть в знаке рыб, в знаке их максимальной силы. Надо сказать, что соединение Юпитера с Нептуном, оно происходит достаточно часто, раз в 13 лет, но в разных знаках. А вот соединение это в знаке рыб происходит довольно редко. А прошлое соединение было в 1856 году, и следующее будет через 160 лет. То есть на наш век... Не не каждый, наверное, доживет, может быть, единица. Зато сейчас мы действительно находимся и являемся свидетелями этого ключевого процесса изменения на Земле. Юпитер — это планета большого счастья, считается. Он, его принцип расширения, и соединяясь с любой другой планетой, он подсвечивает и максимально расширяет его возможности. Юпитер отвечает за идеологию и мировоззрение, а также за учителей, наставников и тех кумиров и авторитетов, которые, с которыми мы взаимодействуем. Юпитер — это социальная планета, поэтому он участвует во всех глобальных социальных процессах на Земле. Он обладает мудростью, наделяет нас мудростью и знаниями. А Нептун — это высшая планета. Высшая октава Венеры, планета, которая проводит энергии истинного вселенского творчества на Землю. И он взаимодействует и проводит поток любви в высшем смысле. Любви как творящей, созидающей силой всего живого в мире. И эти планеты сегодня соединились, то есть они находятся прям в точном соединении друг с другом. Точное соединение будет длиться до 10 мая, хотя действие этого соединения будет в течение всего этого 2022 года, потому что планеты еще дважды соединятся вместе. Вот. Но сегодня именно как бы запущена волна, очищающая, как мир, так и душу каждого из нас. <къем> это соединение, оно привносит а, такую волну, когда из подсознания а, на поверхность поднимается а, то, что было скрыто ранее от нас, как плохое, так и хорошее. И это соединение дает возможность реализоваться и раскрыться тому, во что мы верим, тому, о чем мы мечтаем, тому чего мы заслуживаем, но в четком соответствии с чистотой наших помыслов. Поэтому хочется пожелать вам радостных и благоприятных изменений в вашей жизни. Пусть совершится тот квантовый скачок, как в личной жизни каждого из нас, так и в человечестве на Земле. Пусть мир и любовь пребудут в наших сердцах. Благодарю вас за внимание. Счастья вам!